<звы> Уважаемый, я вас жду. Пришлите, пожалуйста, объем, Вы меня остановили по какой причине? Я слушаю. слушаю вас. Парадской еще раз Виссан Хау. Парадской Хау. Хаустов Сергей Вячеславович Какая рота вы сказали? Вторая Вторая рота ДПС Слушаю вас Документство, пожалуйста, предъявитесь на транзит, Причину остановки сообщите мне, пожалуйста Что? Причину остановки сообщите транспортное транзит средство у вас Это есть... нарушение? Возможно, это нарушение Вы имеете право остановить транспортное средство, которое не совершило административное право оно нарушено, возможно, нарушило. Вы имеете право останавливать да, транспортное средство, право. которое не совершило административное правонарушение. На основании, на основании чего сообщить? На основании всех ориентировок, которые проходят по городу Самара. Какие Очень ориентировки? Очень много ориентировок. Какое? Проходит. Назовите, какая ориентировка, под которой я попадаю это, в своем это автомобиле. Служебная необходимость, если вам нужно, вы можете. Основание для остановки. Сообщить. Вам, если вам в части это Моменты Причину, причину у остановки сообщить. А по вы меня остановили? Документики, придавись, пожалуйста. Да. Цель остановки сообщить. Цель остановки. У вас транзитные номера на машине. Транзитные номера это чем-то нарушает ваши да, права это, или мои да. права, или или административные какие-то правонарушения я совершил. Слушаю. Я вам уже все объяснил. Сколько раз объяснять? Я вас спрашиваю, на основании чего вы меня остановили? Пункт постановление или я правил говорю, операция которая проходит в территории города само какая операция слушаю вас какая вам операцию какая операция проходит я говорю она для служебного пользования она не оглашается ну раз тогда служебного тогда я поехал какая да, служебная будете даны если я слушаю вас что вы Держание. У вас, не вы не объяснили всем. мне причину остановки, вы не имеете права останавливать вне стационарных постов сказал, автомобиль, транспортные права. средства, которые не совершили административное правонарушение Я вам еще раз говорю, что мы имеем право останавливаться Сообщите мне нормативный правоакт, который вам дает право это сделать это нормативный акт 185-186 приказ. А все остальные операции, проходят. 185 приказ, 186-й. Да. Покажите мне, где что в приказе это указано. Если вам нужно, вы это сами вычитаете. Я ничего не нужен. Я вам, а я вам ничего не должен Вы в курсе показывать? то, что в административном кодексе есть презумпция невиновности? Ну, есть, я так, в чем-то виноват? Я еще это не выявил. А почему тогда а потому, меня остановил? А потому что вы не имеете права меня остановить, пока нету. Причин для остановки. Есть причина. Какая? Есть ориентировка, которая каждый день проходит. Какая горы, ориентировка? Я слушаю вас. Назовите, какая ориентировка. Я вам еще расскажу. На рассказал. основании которой ориентировки вы сейчас меня остановили. Потребовали на остановить. И краж, проходят, на я ограбил кого-то? Я еще не знаю. Я а вас, тогда я, какая я ориентировка? Я еще не проверил. Признаки ориентировки какой чтобы По пункту 1.1 мне предъявить для, для Чтобы пункт 1.1 реализовать, ари... по базе вы не имеете права Вне стационарных постов чтобы проверять. Мы имеем право. На основании чего сообщить? Какие права? Сколько Какие права вам представляете? Я еще по раз говорю. Раз, причины раз, для остановки транспортного причины средства. Перечислил. Причины для остановки транспортного средства, который не совершил административное правонарушение. Для проверок. Останавливается на стационарных постах. Позицию удостоверение всех паспорт. Если нет, то значит ПТС на данное транспортное средство. Товарищ лейтенант. Мы в УСБ с вами будем общаться или в суде сразу? Как? В УСБ будем общаться по превышению должностных полномочий. Вот, вот матер... привык, будет материал не рассматривать, не расскажите. Ну посмотрим. Это будут уже должностные лица разбираться. Тут видите, у вас транзит просрочен, правильно? Чего? Да вы что? Ну -ка ну -ка, ну ка ну ка Расскажите, каким образом он просрочен. Это поле уполис с пожалуйста. Вы остановили для какой цели? Для того, чтобы проверить просрочен транзит или нет, транзит просрочен, вы просмотрели. Я еще хочу водительское удостоверение ваше смотреть. На а праву, я хочу. Право управление транспортным средством. Вы остановились с какой целью? По ориентировке. По ориентировке данный автомобиль проходит. Вы проверили документ? Нет, еще не проверил. Как вы не проверили? Вот документ на автомобиль я по говорю, еще ПТС. Не проверил, это. Еще не проверил. Ну, проверяйте, слушаю. Но водительское удостоверение мне еще. Предъявили. Водительское удостоверение, оно чтобы к автомобилю относится? Лицо. Но я не знаю, кто управляет у нас потом средством. А зачем вам Может, знать? Вы Рост проверяете, вы проверяете, просрочены ли транзитные номера, правильно? Вы проверили? Нет, я еще не проверил. Вот проверяйте документ, подтверждающий, когда транзитные номера были выданы. Ну, я проверю. Проверяйте удостоверения, удостоверение. каким образом оно относится к транзитным номерам? Оно относится к пункту 211 на один правил дорожного движения, mm -hmm. мы обязаны предъявить. Не то что в предъявить, случае а признать. А признать? законное в любом случае. Вот оно законно. Что Хорошо. Я нахожусь на работе. Хорошо, товарищ ну. лейтенант. Я в свое, в свое время 286-й расследовал. И я думаю, я знаю основания для того, чтобы провести материал проверки в отношении... Кто вас. вы расследовали? Никто вы расследовали. А 286-й уголовного кодекса Российской Федерации. Превышение должностных полномочий. Поверьте, у меня есть опыт работы в этой сфере, и мне интересно будет тоже, ради интереса просто, каким образом вы этот материал проверки Страховый пройдете. Страховой полис может, А полис здесь какое отношение имеет к ориентировке? Объясните. В ориентировке сказано, что есть водитель, украл, ограбил и полис не предоставил, или что? Сообщите, каким образом относится страховой полис к тем основаниям остановки, которые мне обозвали. Страховой полис к пункту к этому же относится. К какому пункту? Вы мне основания остановки сообщили, что у меня якобы да. по ориентировке прохожу. Какие, я не сказал, что какие... вы проходите по ориентировке. А что проходит? Кто проходит? Я говорю, на территории города Самара происходит много прибежей, краш, транспортных так, средств. Так. И вот. что? И возможно, и что? для проверки. Восстанавливаем машины проверяем на причастность что? Вот 185 как же, раз приказом установлено. Вы вы, 185 приказом установлено основание для остановки транспортных средств да. стационарных постов. Вы свои обязанности не знаете. Вы меня остановили без причины, административное правонарушение мною никаких не совершено Я, я вам сказал, что Документы верните мне, пожалуйста а? Документы мне верните, пожалуйста А как я буду по базе проверять? По какой базе вы будете проверять? Вы не имеете права меня сейчас задерживать здесь а Сейчас, вас, сейчас. Вас а... Документы давайте, я поехал тогда, раз меня никто не задержит. Или оформляйте протокол административного задержания. Вы сейчас я вас не, не имея оснований. Задерживайте меня на этом месте. У вас нет оснований для того, чтобы меня задерживать на этом месте вот на протяжении всего этого времени. Это административное правонарушение вы какое-то не инкриминируете? Административно пока нету. Пока нету. То есть почему я сейчас здесь нахожусь? Вы в курсе, что по судебной практике это расценивается как административное задержание, которое не оформлено. Что-что? У меня слышите, хорошо? Нет, тут шумит машина, шумят, шумят машины. Я говорю, что вы в курсе, что по судебной практике расценивается данное действие как незаконное задержание административное. Вы оформите сейчас протокол по административному задержанию меня. А. Я сейчас нахожусь с вами здесь на протяжении вот уже девяти минут. Но это. Это понимаете, это вы это этим занимаетесь. Вы не а незаконно не остановили мое транспортное сначала средство. Вы стали и помешали движению всем транспортным средствам. Я встал там, где вы меня остановили. Нет, вы не предоставили вам, возможность припарковаться в, в том двух, месте. Я Показывал, что нужно прижаться вдоль проезжей части. Я вам показываю. Вы открыли окно, открыли камеру. Мы сейчас снимают. что? В связи с чем я сейчас здесь вот? Что я ожидаю? Объясните мне. Вы я же вам говорю, по базе. Документы мне верните, я поехал А я вас еще не проверил по базе АИПС По какой базе вы меня проверять собрались? Я же вам объяснил Я вам еще раз повторяю, на стационарных постах у вас имеется право проверять по базе Какая база, в чем вы проверять? У нас есть радиостанция, которая также проверяет по базе Где у вас патрульный автомобиль? Патрульный автомобиль у нас не выйдет. Отлично вот это автомобиль ваш патруль. Да, да, да. То есть вы патрулируете на автомобиле без опознавательных знаков? Патрулируют на автомобиле. Мы в пешем, данном случае мы, я мы пешим патрулируем. Хорошо, находится. хорошо. Пеший патруль. Посмотрим, как это будет расценено органами следствия. Товарищ старший следственного, прошу прощения, подскажите, что мы сейчас вот я сейчас здесь что делаю? В связи с чем я сейчас нахожусь около автомобиля без опознавательных знаков? Да, товарищ, товарищ лейтенант, я к вам обращаюсь. Что? Я не слышу вас. Вы игнорируете мой вопрос? Я говорю, еще не знаю пока. Я увижу, посмотрю сами. Ох, товарищ лейтенант, будем разбираться в USB. Пусть проверяет наличие состава. Что? Вы ко мне обращаетесь? Я не слышу, что говорить. Там все указано. Ваш напарник не, не может объяснить причину остановки вне стационарного поста. Слушаю вас внимательно. Посмотрим у нас здесь. Техосмотр на транспортном средстве, которое снято с учета, каким образом может быть оформлен? Ну, я вас спрашиваю, каким образом техосмотр может быть оформлен на транспортном средстве, снятом с государственного регистрационного учета? Что? А вы все снимаете? Вы? А лет вы все снимаете вы? Не понял. Я вас не слышу, вы говорите не сядь, тихо. Я не, могу. я не хочу присаживаться в ваш автомобиль. Я из своего выходить не должен. А что у вас двигается? Вы меня спрашиваете? Да. Я тоже хочу узнать причину остановки. Товарищ да. старший давайте-то мы так разберемся. Вы позовите парень, который меня остановил, и мы решать этот вопрос будем. По сути, я здесь еще буду стоять перед вами. Вы сидите, я стою вообще без основательной остановки. Что мы здесь делаем? Объясните. Я документы забираю еду. Документы верните, пожалуйста Что сделать? Фамилию вашу назовите, пожалуйста Фамилию представьте, я пожалуйста Удетстверение предоставьте, пожалуйста тонировка? Что такое у вас тонировка? Пишу, что означает праздник? Я, я, я не хочу с вами разговаривать, Чего? мне некогда Потому что, что я Там тороплюсь, у меня незаконно остановили Нет, это видео идет Вы я спрашиваю, вы мне на основании чего сейчас остановились, что я здесь делаю? Документ мне верните, я поеду. Да я не знаю, что А я кто знает? Я с вами хочу разговаривать, Да мне о чем мне с вами разговаривать, вы меня остановили, С какой целью? Вы что, нас что, что Я с вами по хочу, я вас запущу. Да не о чем мне с вами разговаривать, я вам объясняю. Я тороплюсь, у меня задерживаете. Вставляйте протокол административного задержания. Что вы там записываете? Объясните мне, пожалуйста. Поясните, что вы записываете? А что вы прячете там? Что такое? Что такое за запись? Документ, предъявить, пожалуйста, и штатс-сигнатура. У меня есть подозрение, что вы не сотрудник милиции. Предъявить, пожалуйста, удостоверение личности. Вы слышите меня? Нет, я к вам обращаюсь. Я уже не держусь. Документ, удостоверяющий личность, предъявите, пожалуйста. Вы манете мой документ. До Ваш документ, удостоверяющий личность, продевите. Что? Он до сказал. Вы мне сказали до свидания, а я еще не сказал до свидания. Уважаемый, ну хорошо.